Мы не долго молчали никак, не решаясь начать разговор в какой-то безмерной, гнетущей печали, боясь огласить слово вслух приговор. Тянулось время, и вовсе застыл немым отголоском в седых проводах, помехами слева под ребрами ныло, застряв в телефонных меж нами годах тяжелым грузом. Я слушала всхлипы подгул гул тишины, цепенея струной, бесвязно, гулки, медные хрипы повисли столбами между ним и меж мной, кусала губы, справляясь с дышкой, в мучительной пытке нажать на рычаг, закрыв записно чуть потрепанной книжкой золы, догорающие в сердце очаг. Вдохнула поглубже и тихо шепнула, зачем это все, ты терзаешь губя, непролитых слез, ком кратко складнула, не нужно звонить, я забыла тебя.